Сегодня мы с тобой немного поговорим о бизнесах на Барвихе РП. А конкретно попробуем разобраться в том, какая же все-таки лучшая аренда авто на сегодняшний день у нас есть на проекте. Сколько вообще стоят данные бизнесы? Какую максимальную финку можно из них выжить? И стоит ли вообще вкладываться в данные безаки и как-то их в дальнейшем развивать? Ну а во всем этом разобраться нам с тобой сегодня поможет довольно известный популярный ютубер Мишка Плюшевый. Ведь не так давно он приобрел себе у нас на девятом сервере Барвиха Успенская из самых топовых, если даже не топ-1 аренду авто, расположенную в СМП Барбиха, Конкретно, прямо у входа нашей больнички в Барвихе. То место, в которое у нас рано или поздно попадает абсолютно каждый игрок нашего проекта. Неважно, ZDM или его, сходил он неудачно на кап или просто напросто откинулся от голода. Рано или поздно, ты все равно попадешь в эту больницу. И как только ты поправишь свое здоровье, выйдешь на улицу, тебе естественно придется куда на чем-то от нее уехать и вот как раз таки именно в этот момент вступает во все тяжкие данная аренда авто кстати можно сказать что я тоже принял некое участие в обустройстве данного бизнеса ведь мишка плюшевый прикупил у меня пару автомобилей мой 63 гелик с небольшой пробой всего-навсего в 500 километров отдал я ему данный автомобиль за 10 миллионов рублей ну а также мишаня за 7 миллионов рублей забрал у меня мою м4 причем практически с нулевой пробой ведь я брал данную бэху с автосалона после чего ее сразу же затюнил и покатался на ней буквально пару раз ну а все остальное время она стояла у меня около моего дома конкретно у нас на девятом сервере цены на все эти аренды авто разнятся примерно от 100 до 150 миллионов рублей конкретно на сегодняшний день как обстоят дела с ценами на эти безаки на всех остальных серверах я к сожалению не знаю если у тебя есть какая-то информация с других серверов по ценам то обязательно отпиши мне в комментарии мне самому лично интересно. Сам же Мишка Плюшевый недавно приобрел себе эту аренду за 140 миллионов рублей. Естественно, это цена именно на пустую аренду без автомобилей. Каждая такая аренда авто без автомобилей будет тебе приносить минимальную финку в сутки в 300 тысяч рублей. Это же, конечно же, куда интереснее по финке, чем абсолютно любая закусочная или 24 на 7, но не так интересно, как в финке даже какой-нибудь захудалый АЗС. Но не забывай, аренда авто – это не классический бизнес с фиксированным доходом. Это один из самых последних новых добавленных бизаков на проект, в котором у нас наконец-таки появилась нестабильная финка, которая будет выстраиваться от того, как ты будешь вкладываться в данный бизнес, как ты будешь им заниматься, рекламировать его и продвигать. На сегодняшний день финка в данных бизаках может достигать очень высоких цифр, что будет превышать 1 миллион рублей. Некоторые раскачивают данные безаки чуть ли не до полутора рублей в сутки конечно же наверное одну из самых главных важных ролей играет в первую очередь именно место расположения данного бизнеса на сервере у нас на барвихе рп существует довольно большое количество данных без оков но к сожалению только некоторые из них имеют то самое крайне важное удачное местоположение такие например как на спавне новичков в городе барбиха или на спавне в мурино тут же Баурынок, торговый центр или та самая больница в барбихе где у нас постоянно куча народу и естественно все эти люди постоянно нуждаются в каком-либо транспорте чтобы оттуда уехать поэтому какую бы аренду ты не купил если ты купил себе аренду в одном из этих топовых населенных людьми мест по сути ты можешь даже не заморачиваться о серьезных крупных вложениях в данный бизнес тебе не обязательно будет закупать туда супер какие-нибудь дорогие крутые автомобили протюнивать их default 5 делать им супер крутую дорогую внешку по сути, если ты даже закидаешь данную аренду какими-нибудь самыми дешевыми, самыми простыми, не протюненными стоковыми жигами, они все равно будут постоянно браться в аренду. При условии, если твоя аренда находится в одном из самых населенных популярных мест. Ну а если ты, к примеру, как тот же Мишка Плюшевый, решишь в нее все-таки вкладывать какие-нибудь дорогие, крутые, прокачанные автомобили, так на твою аренду вообще будет выстроена постоянная очередь. И естественно, она будет тебе всегда приносить довольно хорошую сумму денег ну а что касается остальных аренд авто которые у нас расположены уже далеко в непопулярных местах то как показывает практика сколько бы владельцы данных безаков туда не вкладывали денег какие бы супер дорогие тачки туда не ставили они все равно не могут выйти на хорошую стабильную финку а выживают лишь за счет только минимальной стабильной финки за сутки именно в 300 тысяч рублей и если повезет если они будут хорошенько рекламировать в вип-чате, в новостях или в семейном чате свою аренду авто, свои автомобили, которые они туда поставили, то они немного приумножат свой доход. Поэтому, конечно же, да, в первую очередь, наверное, самую главную и важную роль играет именно местоположение твоей аренды авто. Еще не забывай о том, что на проекте существуют довольно хитрые владельцы данных бизнесов, которые в свое время приобрели аренду в неудачном месте, а потом поняли, что не получается раскрутить нормальную финку и просто-напросто накручивают себе данную финку в своей аренде. Просят друзей брать в аренду как можно надольше данные автомобили, либо берут их сами, тем самым накручивают максимальную финку, чтобы как можно дороже тебе впарить данный безак. Так что перед приобретением аренды будь внимателен. Помни о том, что приобретать аренду авто стоит только лишь в одном из самых населенных игроками мест. Тогда ты будешь уверен в ее стабильной хорошей финке. Ну а что касается аренды мишки плюшевого на своем экране ты в принципе увидел все те автомобили которые он сдает на сегодняшний день в этой аренде и это еще не считая тех автомобилей которые он приобрел у меня но самое главное что мишка не планирует на этом останавливаться он хочет и дальше вкладывать в данный бизак свои миллионы закупать сюда более крутые автомобили прокачивать их и сдавать для тебя ну а по итогу что из этого выйдет станет ли данная аренда топ-1 на девятом сервере я думаю мы с тобой уже узнаем в ближайшем будущем на этом у меня пока что для тебя все пока